Что лучше? 100 бургеров или 100 ананасов? Привет! Меня зовут Макс. Привет, приятно просмотром 100 бургеров это вред. 100 ананасов это вкусно. Но тоже вред? Пиши в комментариях, что ты бы выбрал. Итак, разбираем, значит. Что будет, если ты съешь 100 яблоков? Смотри, значит. Если ты будешь есть 100 яблоков в день, то ты... Будешь яблоком. Ты когда-то хотел бы стать фруктом? Пиши в комментариях, становись фруктом, ешь 100 ананасов в день. В месяц это 310 ананасов. Вау! Вау! вот the name? Ладно, сейчас на английском сейчас буду говорить. Учим английский язык. What's the guy? Let's uh, do Раньше на я не говорил, но, в принципе, начинаем уже как-то выговаривать. Это очень хорошо. Поэтому ешь фрукты, и учи английский будет топчик. Э, смотрите, значит, что будет, если будешь есть 100 картошек? Ты станешь картошкой. Ну, это понятно. 100 картошек в день. Это круто. Но что я рекомендую? Не есть банан два раза на день. Не, ну, 3-4, 5. Я не знаю, сколько там примерно, но я считаю 3 больше. До трех бананов в день, но если ты будешь есть три банана больше, то ты станешь энергетическим, не знаю как это назвать, но станешь энергетическим магнитом, как сейчас там э, на заводах, там э, всякие мутиогенные, Ну я не в курсе, я не хиур, я не лабораторик, который там занимается химическими штуками, но если хотите, ему то пойдем, я выучу и я расскажу вам, что это значит. Ешь три банана и больше каждый день. Запомнил? Молодец. Так, нужно запомнить дальше такую инструкцию. Если ты будешь много пить ананаса, потому что там есть сок. Кокос тоже вкусный. Сококосов в день. Но ну, это капец. Ну, в общем, там не ешь, не пей. Точнее, не пей много чего-то там в день. Потому что это будет капец. Пей Нормально, количество интернете почитай, статьи почитай. <с> а я, наверное, сейчас посмотрю, что это такое. Арбуз. О, это тема топчик. Что, если человек будет есть 100 арбузов? Это нормально человеку есть, это как-то сомнительно. Но если он сейчас... Ой, чувствую себя плохо, здоровье. Сейчас в тему про здоровье сейчас, если мы не понял. Вот, поэтому лайк, подписка. Вот, здоровье. Если будешь есть 100 арбузов, то реально достанешь моло молоко. Будешь пить 100 разов, станешь молочным. Понятное дело. Поэтому молочно это капец. Ты будешь желудок с молока сделаешь. Арбузовый с молоком. Это только для здоровья. Но молоко нужно для того, чтобы что-то там спасти и вкусно попить. Марбуз, чтобы вкус съесть, попить за времена и... Какую-то заразу вывести. Нужно слишком много рапузов, там, косточки, если есть с то рапузов нужно магическим способом, я что-то не читал, я так думаю, наверное. Ты спасешь свое здоровье, свою болезнь, там. Если ты плохо себе, там, не знаю, что случилось с тобой, то ты спасешь себя непонятным способом. Вот. Так, а что вот если человек будет есть огурцов? горцов? ты ничего себе не сделаешь это нормально 100 огурцов в день есть это нормально <свят> ну можно есть ну это как чипсы это как а... что такое жевать пожевать бы помидор можно это как пожевать это как жвачка для чего люди сутали жвачку напиши в комментариях для того чтобы жевать его 100 жвачек в день ты бы съел я хотел бы чем что-то выполнить если кто-то напишет в комментариях. Что-то ну, деньги найти на этом. Поэтому потом. <ркраж> можно найдутся. Про деньги, про инвестиции я сказал. Я а сейчас про здоровье. Кто не понял, блин, до сих пор? Лайк, подписка. Ага. Дальше проходим. А что если есть 100 пиц каждый день? Ну, вроде бы там разные блюда, рецепты, ой, нормально будут. В принципе, можно. Надо копей, там что-то такое. Все, будем Ох, Что будет, если я буду пить 100 литров в день? Ну, это перебор, друзья. Ну, что за новости? 100 литров в день. Ну, это капец. Я разрешаю, 100 морковь есть. Блин. Это такой реп. 100 помидоров есть. Кушать. Потому что там нет Один помидор. Там 0,002 грамма, я-то не в курсе Я не знаю Но литр пить 100 литров в день, ну это безумие Ну это убийство, блин, не делайте такую штуку Не рекомендую, просто заставка, не рекомендую No, no, no, no Вот the Это капец, что происходит Так, что мы зимой едим? Правильно, мороженое, 100 мороженого в день, нормально это, в принципе, сладость, это, в принципе, жвачку, в принципе, сойдет. Что если есть 100 грибов в день? Вау, чуваки, вы грибные, я понял вас. Ха. грибные люди, ну и ничего себе. Грибные люди попались бы мне тут. Хорошо, 100 грибов в день. Главное не ешьте муфофор. Мух, Эх, муфофор. Мух, как называется штука? не ешь эти уплохие рыбы, как называется? Я забыл, напиши в комментариях. Какие рыбы вкусные, какие полезные, какие вредные. Я забыл зв про вредные рыбы. Каштана-то не еда, если чё. Потому что если человек съест 100 каштанов в день, то он... Каштановый человек! Блин, ну это круто! Каштановый человек стать! Вау, каменный человек! Железный человек. Только не ешьте 100 желез денег. Это будет капец. Честно. Вы самоубийцы, блин, какие-то. Честно. А что я рекомендую? Это у нас огурцы. Ешьте огурцы, будьте здоровы. Ладно, сейчас найду темку прикольную, что сидите два раза больше. Ух ты. Здоровье в Украине. России, товара, мультик, йогурт. О, идея, йогурт. 100 йогуртов в день. Это молочное. Так что 100 молоков в день. И если хотите себе списать ролик, заработать на этом. Я уже записывал, почему не сока, и что такое вообще это происходит. В общем-то есть, хотите реально 100 чиндеж выполнить. 100 молоков выпить. Выпили молодцы в день. Дальше переходите дальше. Там масло в день. У нас, конечно, будет плохо, до, до здоровья это капец, вы умрете, если честно. Поэтому эту фигню не делайте, потому что вы реально умрете. Я вам не рекомендую строго. Дальше. Панда что у нас есть, страстник, правильно? Можно есть как панда. Как животные. И вы станете животным. Повторяйте за животным. Если вам скучно и вы хотите стать каким-то здоровым, то убирайте самого сильного.. Животном в мире. Леопард. О, все, ешьте мясо. Все, станете сильным. Ну, это логично. Животные нам по здоровью помогают. Кенгеру. Ну, как вот так вот. Всем начнем. пока.